Теперь... Опять же, что касательно этих вулканов, да, уже я высказывал это предположение, что это такое вулканы. Ну, это клапан такой, как в этом, в паровозе, в пароходе вот это вот, да, чтобы вот, чтоб вот на матушке России, да, не потеплело как внутри. вид. случайно. Да. Надо не обязательно переключить, магму крутануть внутри шараеба этой земли, там еще какой-то хрень, да, откуда-то выпустить, да, на этом э, э, Тихоокеанском, этот э, огненный этот самый, э, как он там... Вот, все, вот перенаправить. Кольцо. А для тех, которые вообще это не понимают, вот посмотрите, ну что это за вулкан, понимаете, ну это просто, ж, блин, ну как, ну я не знаю, для слепых, для глухо, э, глухонемых, блин, И как это вот, понимаете, показать, что это такое. Ну это, блин, как вот это, новогодняя вот эта конфетти. хуйня. Детский этот самый, да, конфетти, когда дергают, да, вот показать. Или вот эта что мы бьют эти западные дети, эти дебильные, да, э, как она вот она называется, лошадку разбивают с конфетами, да, вот. Вот такие дегенераты. Вот видите, вот показывают этот самый, это якобы вулкан. Ну для кого это непонятно, что это просто, ну как, ну, ну как, я не знаю, ну просто на два вами стебутся, да, ну включите вы мозги. Конечно нарисованный, может и нет. Нет, вот там даже молнии, все это, все нормально, ну просто этот самый, стебанулись, да. Вот, с какой-то конфетной подземной фабрики запустили такой выброс Жека жмика. Вот как вату сладкую делают. Мо вот точно, да правильно. Жека, розонька, да, действительно да. этот самый. Так, ну вот опять же, вот смотрите, вот это все это дело, да. вот. Тут зиму включают, а там вот так вот. Блять Опять это хуеблядская ебань вертикальная. Так, мы отключим, мало ли что. Ну, вот это называется Джек да? Вот, для человекоподобных обезьян. С, вот таких размером вот, да? с них. Вот вот такие плоды. Не пробовали мы, но мы общались с человеком, который это все это дело пробовал, да? Это считается, у них там самая вкуснятина неописуемая, да? Вот, понимаете, для обезьян просто, даже по веткам прыгать не нужно. Вот просто на ветках, просто на, на стволах. На стволах блин. Огромные вкуснячие плоды. Трудно даже представить, насколько там буйство вкуса и полезности. Вот, понимаете? Вот, для этих вот, ну... Я, конечно, не расист вроде бы, да, но дело в том, что я-то вижу, так сказать, да, вот, поэтому просьба не цепляться, что я вот там вот этих типа... На, на разных там этих дальних краях земли вот отношусь к таким пренебрежениям ну я просто вижу что это биороботы да вот для них сделали все вот. а для нас новый ГАД э, специальная операция <связь> и да, и откачивание всех видов энергии да всех абсолютно видов под ноль блин ну вот и не важно что там вообще сдохнут да так. Лисовичок. Ну я назвал это как лесовичок, да Вот ну, смотрите, видите вот Просто даже Так, что наверное, тоже не это там визжит это мало ли Ну горобцы заглядывают в рот Руки, ну что там, давай Голуби, воробьи, пелки. Все пасутся я, это, это принцесса Ну не принц Да, точно ну там же музыка, что-то звуки поющая, это какая-то принцесса. Так, вот видите, этот сам, это получается, как в этом было, тут, КВН Донецкий 80-го года, или какого-то, или 90-го какого-то года. Залушок был тут, пузатый такой mm. этот самый КВНчик oh, Донецкий. Вот. Так и этот тоже... Залушок, или этот самый, как она, принцешок. Вот. Ну, с одной стороны, видите, завидно, да. Но опять же, персонаж такой, что его, вероятно, животные воспринимают просто как какое-то механическое кормящее устройство, да. А, футболисты классные. Так, это шо у нас? Боляи. О Да, я назвал футболяги. Это класс. Зачем браться, если вообще умений никаких нету, непонятно. Так, что тут звук нужен? Не помню. Блин, так везде звук, чтобы не влетело, да? Ну, видите, вот он просто степ какой-то, да, потому что весь этот мир, он управляемый, да. Если не вы управляете, да, вот, то кто-то управляет. Вот этими вот футболягами управляет какая-то сущность. Ну, это ж такие, да, ну, совершенно, чуть ли не нарисованные персонажи, никакой осознанности нету, поэтому ими кто-то управляет, да, и выстраивают вот такие вот закидоны, да. Это Лех уже, чтобы все уже, чтобы не мешать того, что ну... действия только порождают, блин, хаос. Антоха вертикально снимает. Ну да, точно, такие вот глаза. Так, смотрим. Это, возможно, подсказка для кого-то неизвестная, да? Вот поэтому вот озвучим, покажем, чтобы вы понимали, да? во всех американских фильмах. Ну, да, все все Интересный факт, почему американские полицейские... В будущее, так сказать, если проникнут эти дегенераты и идиотки, да, которые вертикалочку снимают, вот им глаза вот так вот развернем, вот, чтобы они вот так вот и это самое, да, в новом мире, чтобы у них глаза были вот так вот. Не, да? ну такие мне в новом мире не нужны существа, ты что? Сука, дегенераты. Это тормозит машину, обязательно вот так ее трогать. Перед просмотром не забудь подписаться. Погнали! Итак, когда американский полицейский останавливает машину, он обычно подходит и прикасается к ней вот так рукой. Оказывается, таким образом полицейский оставляет отпечатки пальцев снаружи автомобиля для своей же безопасности и доказательства, что он был на месте происшествия. Вот такие пироги. Вот, потому что я как-то на эту тему не задумывался, но все время это все видел. Вот такая вот так вот, да? ну, вот. Ну а у нас эти самые, да? у нас начиная с первого лица, так сказать, государства, ни подписи не ставит, ничего. Да? Вот. Чтобы наоборот. Хотя даже вот у меня вот, приходилось много документов подписывать. да. Я даже заказал это, печать эту, да, чтобы вот, э, проще было. да, И поручал, так сказать, э, Заместителю по вот этим вот вопросам, да, приказы некоторые эти самые, просто по печатью ставить, да, чтобы не надо было столько этих самых документов подписывать, да, Черт. вот такие пироги. Есть такое понятие в аксимиле, вот, есть такие персоналы, которые называют секретари-референты и прочее, прочее, да. Вот. Ну, у нас, оказывается, от самых верхов до самых низов вообще ничего не понимают. Ну, значит, не учились или просто биороботы. Вот. Или вообще виртуальные mm -hmm. эти самые. Mm -hmm. Так, двигаемся. Это, чтобы вы опять же понимали, да? Так. Здравия, родные, вот смотрите. А, вот Миша, это самое. Mm -hmm. Благодарим за вот это, да? Вот Примерно такая же петрушка регулярно происходит. Mm -hmm. на Причем на это ресурсах. регулярно, да, с, с множеством ресурсов. Это не только... Так, тут плоховато слышно. Сейчас я отключу. Здравия, родные, вот смотрите, вот эти суки, блин, спецурные, не дают отправить коммент. Вот, видите, написал, приглашаю к общению, вот хотел ответ добавить, пишет, вот видите, не удается опубликовать ответ. Смотрите, а сейчас жму обновить страницу. Сейчас покажу, где тут, блин, вот, обновить. Вот так. Опа! И комментарий. Так, вот примерно ж такая петрушка. да. Я под несколькими роликами у наблюдателя размещал все это дело. Да. Сегодня вышел э, Миша да, из Горловки. Ссылочку дал на телегу наблюдателя. Вышел в телегу наблюдателя, поприветствовал. Никого там нету. Не знаю, может и через телегу не удастся связаться. Но это пипец просто какой-то. да. Вот Какие блокировки. Э, бесы воплотили. Бестелесные. Но... Лайтхаммер присоединился к нам. Приветствуем. Вот как Поэтому в этом самом. Это, это не надумано, это это есть. YouTube. вот так вот бань. И это сплошняк. И да? на Игнор такой делает. Как в этом КВН это было, да? Девочка по имени Гадя. Mm -hmm. Вот. Было такое, да? Ну, вот mm -hmm. эти все... А тот, бронены, да? Да тот, кто не особо разбирается, понимает, подумает, ля, он мне ничего не отвечает, не эти самые, тю, блин, и начнется что эти самые псевдообиды, псевдо эти самые непонимания, потому что покажется, что молчит респондент. Бывает же, что проходит комментарий, но он-то не бывает не виден со стороны хозяина этого ресурса бывают и такие закидоны ну, вот. еще может. об этом мы предупреждали очень давно, целый ряд лет назад и говорили о том, что вполне может быть такое вот, что вместо вас напишут какой-то коммент именно скотский, хамский другой да. какой-то персонаж спецурный, для того, чтобы именно конкретно кому-то, так сказать, нагадить душу, если человек, ну, скажем так, с пылу-жару там не особо разбирается, не особо продвинутый, и может, так скажем, обидеться и начать вот эту вот да. срачку. Все то же самое, как в 2014 году у нас пытались третья сила сделать такую кровавую кашу между батальонами нашей донецкой народной в Республики. В комментариях в чате это легко. Тем более у нас был прецедент с Игорем Аркадьичем. Помнишь, что то аватарку его uh -huh. себе при это самое присвоил? Такую же поставил. И кто там будет разбираться, что это самое? Написал такой же никнейм. Кто будет разбирать? А, аватарка такая, такой же никнейм. И начнется говновозиво. Вот, поэтому, опять же, призывал и призываю. Для того, чтобы получили вы хороший такой пинок светлый, так, под зад, чтобы вы начали его оцилинировать, самое простое, самое действенное, приходить в скайп, Общаться с камерой, с микрофончиком, вопросы задавать, чтобы вы увидели нас вживую, вопросы вживую задавали, ответы получали. Или наоборот, поумничать, нам, нас чему-то поучить. Да я ж не против, я ж не против, я все жду и надеюсь, когда появятся такие персонажи, высшие силы пришлют, которые я буду слушать, как вот этот самый, да, это было, Васька или уже будет, слушает, э, как слушает, вот у котенок, да это да? самое, так буду, да, у. а я ж об этом и не знал и не догадывался, да. Ну, ждем, надеемся и верим, да что такое будет. Так что приходите. Вот. Ибо надо все это дело проверять. Доверие надо заслужить. Так, двигаемся, да? Вот опять же, вот эти сказки, про эти космос. Да вот, пожалуйста, старое видео. Невесомость. Таинственный мир, с которым на Земле нам не приходится встречаться. Подготовка к полету у человека в космос потребовала изучение этого загадочного явления и других факторов космического полета, перегрузок, вибраций, различных видов радиации. Так, ну достаточно, да? Как его колбасит, как животных колбасит. И вот при всем том, этот самый да вот Юра Тимовский, ну, чуть, чуть ли не, наверное, единый, да, ну, мало, собственно говоря, но он высочайшего уровня, как конкретно он плющит вот этот, блин, разводняк этот, много миллиарда долларовый, много триллион на рублевый разводняк вот этот космос. Вот космонуфты эти пузатые, очкастые эти самые старые пердуны. Вот. и вот эти вот ракеты, которые стоят огромное количество баблосов да? триллионные ну, вот это да, действительно, фейерверки на самом деле, да, еще и травят потому опасные. что там такое топливо что это писец, это одно из самых ядовитых веществ, которое придумало вот это э, недочеловечество да? вот такие пироги вот видите съемки, это документальные съемки да? это настоящая, ну искусственная вероятно, ну это вот это, да. когда самолет ну, я я веду... делает эту это, это настоящая, весомость, потому что ее нигде не показывали больше. Вы ее ощущаете, кто живет на квартирном доме, когда спускаетесь на лифте, если лифт резко начинает движение, вот вы долю секунды испытываете невесомость, да, когда у вас отрываются эти самые ноги от пола, да, или, допустим, на этих, ну, разные там аттракционы, Тарасели. вот, всевозможные, да, вот это есть, хотя бы та же вот качели вот эти вот, это вот такое вот этот самый, да. Вот такие пирои. А космонутов этих показывают, да? Ну нету там этой невесомости. Они или в жидкости, или вообще это, это все. Все это съемки вот. на этом. Потому что вот они это... как вкопанные стоят. Говорят, что они там засовывают ноги в, в скобу специально, чтобы держаться во время вот этих интервью. Но вы видите, это реальная невесомость, когда вектор любой маленькой силы, микродвижения мышцы и Тебя относят в эту самую, ты колышешься, ты все время этот в движении, потому что, ну невесомая же. Вот. А они стоят как копанные, микрофон этот самый, стоят, двигаются. Н засунул ты ноги, но у тебя верхняя часть -то тела движется. Они все время должны вот так вот колыхаться, потому что они по попытаются выровняться. А вы выровняться это значит противодействие, мышцу напрячь в другую сторону, тебя понесет в другую сторону. Они как копанные, потому что на самом деле на тросах их подвесили, ну чтобы... Mm -hmm. Э э э Шу чувство зафиксироваться было, нужно да. в этом самом э и, и, и держаться все время зафиксировано. А не то не есть получится. руками к попа, чтобы было приклеена или э пристегнута. Да. Вот такие пироги. Все равно будет вот такое Ну свободное... руки, голова хотя бы. Все равно вот. будет. Хотя бы самый. вот как вспомните, как вы в воде это, да? Гидро это называется. Тоже там все время вот так вот начинает вас колебать. Вот такие пироги. Да, это что касательно этого много десятков лет разводняк на вот этот космос. Да. Зачем это делалось? Вот. Затем, чтобы вам не дать возможности ощутить настоящий окружающий вас мир. А мы пытаемся к этому подтолкнуть. Да? Подтолкнуть к этому. Но это можно сделать только Совместно. Э вот послушайте наблюдателя, как он рекомендует сделать, хотя бы пробовать, да, видеть настоящий этот мир вокруг себя, как его созидать, точнее говоря. Вот. Но это очень тяжело, очень сложно и очень недолго. Только во снах у вас получается, ну и то опять же не у всех. Вот. А так, в принципе, этот самый, да, вот. Но это на вот этом уровне, да. Теперь вот посмотрите, да, забыли, наверное, уже этого, да. Мы давненько не показывали всевозможных подонков, доконченных, да, да, как правило озвучиваем тех, которых считаем относительно уважаемыми блогерами и блогершами. Хотя рекомен... ну, регулярно стебемся, там, критикуем и все такое прочее. А есть кончелыжные подонки. Вот, допустим, вот смотрите вот этот. Был когда-то популярен и до сих пор еще оказывается жив курилка, да, тварь эта конченная. Так, смотрим. Здравствуйте. Сегодня у нас 17 января 2023 года. Канал Народовластия, программа Плохие Новости, я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир, вещаясь веща дальнего зарубежья, напиши. Вот. Превозмогая лишения и тяготы с загоревшим ебалом. Парижская или там в Ницце в каком-то этом самом, За да, рубежья. родину предал, ну хотя может он и не предатель, он может быть просто враг был все время, да изнутри, да, вот такие вот эти, из дальнего зарубежья. Вот, помните, как артподготовка, там, Кремль брать на штурм и все такое прочее, да? Вот. Мне бы было бы насрать, но эта тварь вот, и не побоюсь этого слова, да, вот, эта пиздящая тварь, много лет уже, да, бывший там депутат там, областного собрания, ну, не суть важно да. А он, конечно, не этот самый, да, непростого пошиба персонаж, да, весьма продвинутый. Вот, ну, понимаете, дело в том, что деграданты, это без разницы. Все равно это конченая мразь. Какой бы он не получил там образование, какой бы он не был продвинутый, все равно ему, э, ну, путь только один. В лучшем случае это этот... Если заслужит да? Ледоруб. Ледоруб А в худшем просто сдохнется, пьется и все такое прочее Как все эти предатели родины да? вот. мне было бы насрать но эта тварь, эта тварь, называет и свой ресурс, и свою деятельность, борьбу как за народовластие, понимаете, вот что, блин, больше всего возмущает. Это а так бы мне насрать на этого Славика, блин, подонка этого, да, Мальцева, да, вот, но, блин, понимаете, он смешивает святые вещи, да, Родина, народовластие. С вот этим тем, что он предлагает Я давно не смотрел, а вот это наткнулся Оно ж выбегает же в этом, в ютубе Вот это справа, ну наткнулся, думаю О, жив курилка, думаю этот самый Сейчас гляну, что он там трандит, может поумнел же ну, э, может так сказать Изменил свои взгляды вдалеке от родины Нет, а эта конченая тварь сейчас Предлагает такие вещи, из которых у меня Просто, блин, <coughs> волос встает Где он только есть Так, где тут найти вот. Ну, про и и будем работать, да, в Невартовске, на магистральном газопроводе. Так что это очень интересно. Так, в Молдове подожгли зерно порту. Интересно, кто это делал? Ну, что с ним И нам Молдова нам не интересно. В данном случае как объект партизанской борьбы. Мы Молдову рассматриваем как, ну, прежде всего, дружественную территорию. Так, ладно. В общем, э... Я даже вконтакте контакт это дерьмище не буду выкладывать. Но захотите, значит, этот самый, да. Значит, найдите. Вот, в частности, вот этот, да, это какой э, называется, да. К чему готовится Путин. Вот. Дальше не буду зачитывать, потому что там просто э, мерзкое оскорбление, да. Вот. На самом деле, вот этот слава, этот гнойный, так сказать, да. Вот. Такие вот пироги. значит... В этом ресурсе он радуется, рекламирует, предлагает вести партизанскую войну, поджигать там эти самые, взрывать, ну все, что только возможно, на территории нашей Родины. Это гнида предлагает вести так называемую партизанскую войну. Ну, в общем, портить вот это народное имущество. Народное имущество. Э... Рельсы, релейные эти самые вот эти, шот, которые стрелки переводят. На Причем невзирая, там, будет ли какие-то эти самые жертвы или нет, ему просто абсолютно насрать. Это вот такая вот кончелыжная тварь, да, которая прикрывалась долгое время. Да, вот. Собирает это гнида, собирает на этот самый. Вот. Собирает это гнида По прежнему ж бабки Якубы там политзаключенным вот. А у самого морда по прежнему трескается да, Красная такая да, ну На югах же там да, На тропических там полный рост Уже весна идет все нормально вот. Вы понимаете с России с... Уехать э, ну, Во Францию там где не важно, Я помню что во Францию вроде бы как свалил На ПМЖ вот и жить Вы Понимаете какие то ресурсы нужны В современном нашем этом самом в наших реалиях. Причем скандачка это там его то, вот, типа, попрессовали, туда-сюда, раз и он это самое. Кроме как целенаправленной финансовой поддержки из либеральных этих. Ну, это он сказал, что его попрессовали, там якобы что там типа взломали квартиру, к нему вошли, там все это дело. А так это ж на самом деле показуха была. Если бы он нужен был, его бы давно поставили, да. Если ходор и тот сразу не сбежал, да, вот сначала присел на 10 лет, да, вот, то этих э, Мальцова этого придержали бы этот самый, да, надолго еще вдобавок бы вломили. Ну, вот видите, вот, ну, к сожалению, да. К сожалению. Должна быть сепарация. Как я говорил и продолжаю говорить. Говно нужно выдавить отсюда.